Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет короткий ролик на тему баланса. Этот ролик, на самом деле, я не собирался записывать по одной причине. Потому что в моей картине мира баланс немножечко нарушен, и я хочу его восстановить. И для этого ролика, на самом деле, я не подготавливал текст. Как оно ляжет, так будет и хорошо. Рассказывая о теме баланса, я хочу, наверное, показать ее и на собственном примере. Потому что буквально на днях я принял решение записывать меньше роликов именно такого формата. И это связано с моими характеристиками. Я, можно сказать, педант, который любит, чтобы все было по полочкам, чтобы было все красиво и качественно. И именно это качество зачастую мне не дает сделать что-то быстро, сделать так, как оно просто получается. Как только я решил записать ролик на сегодняшнюю тему, я вспомнил урок физики, где нам учитель рассказывал в школе для нас, как находить любой центр тяжести, любого предмета, будь то это плоский листик или объемный предмет. Если рассказывать про баланс, то все то, что касается его, связано с определенной точкой, в которой сходятся все лучи. И на самом деле, с точки зрения физики, найти центр тяжести, если у нас есть сила притяжения, которая, естественно, у нас на Земле есть... Достичь очень просто. Давайте разберем это на примере листика. Берем, фиксируем его в какой-то точке. Он принимает какое-то положение. Видите, он, даже если я его изменяю, все равно стремится принять какое-то положение. Относительно вот этой точки, где у меня фиксируется листик, я провожу линию вниз. Естественно, я нарисовать линию не буду, но представим себе, что она есть. Берем его, зажимаем во второй точке. И точно так же от этой точки, где я зажимаю, проводим вниз линию. В третьей, четвертой, пятой... Результат будет один. Все эти лучи, которые мы нарисуем, они будут сходиться в одной точке. Вот эта точка и будет точка баланса. Найдя подобную точку и воспользовавшись ей, мы сможем предмет поставить даже на иголку, и он будет не падать. Если же мы сделаем дисбаланс, то по закону физики листик у нас, соответственно, упадет. По такому же принципу работает, по большому счету, и все то, что мы называем жизнью. И разница лишь в том, что если мы сравниваем душу и все, что с ней связано, и какой-то материальный предмет, то количество параметров, которое связано с этим конкретным физическим телом, и количество параметров, которое связано с душой, будет очень сильно отличаться. Но еще раз проговорю, что принцип действия все равно будет подобен. Другими словами, все то, что связано с нашим телом, все то, что связано с нашей жизнью, с нашей душой, оно пронизано огромным количеством параметров, которые может находиться в точке баланса, а может быть и не там. Мы можем занимать любое место в картине многовариантности, но если это место нас не устраивает, и мы это знаем, мы терпим, то мы находимся вне точки баланса. Здесь сразу хочется сказать, что наш мир о нас заботится, я довольно часто это говорю. И с точки зрения баланса это будет выражаться следующим образом. Если человек находится вне зоны баланса в каких-то вещах, то сама жизнь она будет ему показывать, что он находится вне этой точки. На самом деле для большинства людей подобное взаимодействие с миром воспринимается как негативный опыт, от которого они стараются уходить. С точки зрения души, подобные опыты, они как раз таки являются дорожкой для того, чтобы вернуть человека в точку баланса. Если рассмотреть, что является для среднестатистического человека точкой баланса, то можно понять, что на самом деле этих параметров не так и много. Это отношения. Это здоровье, это самореализация, и это, конечно же, такой инструмент, как деньги, которые позволяют жить качественно. То есть и здоровье поправить, да, и отношения легче выстраиваются. Конечно же, есть и куча других параметров, которые мы здесь сейчас не будем рассматривать. Например, то, что касается нашей темы, это параметр осознанности. Но он может быть включен вот в эти перечисленные вещи. И на самом деле перечисленные четыре ножки стола, такие как деньги, отношения, здоровье, самореализация они все взаимосвязаны друг с другом. И если где-то просадка происходит и эта ситуация начинает восприниматься им как негативная, то в этом случае надо понять, откуда идет корень то есть в какую сторону надо смотреть. Если идет, например, просадка в здоровье и ты такой будешь отмахиваться типа Ай, потом, потом-потом то это выльется в болезнь. Немалую роль играет естественное время, потому что если это происходит на короткой дистанции, то ничего страшного. Человек, например, устал, потом он восстановился и со здоровьем у него все хорошо. Но если годами человек не может отдохнуть, то рано или поздно все равно у него организм сломается. Подобное происходит и в остальных частях. Если человек в отношениях не может найти себя, ему некомфортно, то значит ему нужны эти отношения. Есть, конечно же, другие люди, люди-отшельники, которым очень хорошо самим собой. И если они сами себе не врут, то это их точка баланса. И в данных частях самое важное – это не врать самому себе. То есть да, конечно, вы можете сказать какому-то человеку, что ты счастлив, но если внутри себя ты не счастлив, то сам себя ты не обманешь. И, конечно же, для того, чтобы найти вот эту точку баланса легче, хорошо бы задавать самому себе иногда вопросы. Куда я иду? А что, если я буду продолжать идти по этой дороге, куда я приду? Или как долго я могу идти по этой дороге, и как долго меня это будет устраивать? И здесь, конечно же, немалую роль играет забота нашего мира, которая проявляется через причинно-следственную связь. И некоторые говорят, это зеркало мира. То есть мы что-то делаем и получаем обратную связь. Если нам это нравится, то замечательно, идите туда. Если вы чувствуете, что что-то не то, значит надо что-то поменять. Ну и в подобных вещах есть своя точка баланса. Я встречал людей, которые говорят, не думай головой, надо все делать от сердца. Я другого мнения. Я считаю, что раз мы находимся в материальном мире, то значит нам не просто так дано это материальное тело. И если нам оно дает обратную связь, что ему что-то не нравится, то это надо учитывать. Но при этом, при всем, духовная составляющая, конечно же, играет тоже немалую роль и проявляется для человека в основном через интуицию. Как это ни странно, все то, что является для человека дисбалансом, на самом деле отражается на его теле. Иногда бывает так, что человеку вроде бы все хорошо, но где-то что-то жмет в груди. И подобное проявление на теле на самом деле является той зажатостью, которую я говорил, когда фиксировал листик. То есть для того, чтобы листик этот фиксировать, мне необходимо было держать и применять силу. Если же все находится в точке баланса, никакой силы применять не надо. Сам листик находился у меня на пальце. Именно поэтому очень важно прислушиваться к своему организму и не врать самому себе. Иногда подобной зажатостью является неумение отпустить. То есть человек, например, очень долго не может найти себе пару. И он весь зажат, он сконцентрирован. Я думаю, что каждый из вас видел такого человека. И в моем случае это были те люди, которые бросались ли чуть ли не на каждого. Которые в каждом видели уже потенциального мужа или там жену. Это и есть тот избыточный потенциал, который на самом деле не дает прийти к желаемому результату. Когда у человека что-то болит, у него искривляется лицо, и по этому лицу видно, что человеку больно. Подобное правило работает и на уровне энергетики. Тогда, когда человек зажат, когда он чего-то не отпускает, это избыточный потенциал, что вот этого мне не хватает. И с точки зрения мира, именно это значит, и надо тебе давать. Потому что действует правило, куда смотришь, туда едешь. То есть, если ты постоянно смотришь в сторону того, что тебе чего-то не хватает, то именно туда тебе и дорога. Чтобы не затягивать ролик, я буду заканчивать, но перед этим я хочу вернуться к ситуации, с которой я начинал. Я действительно уменьшу количество записей этих роликов. На данный момент времени я планирую записывать один ролик в месяц. Может быть будет больше, может быть их будет меньше. С одной стороны, я не могу не записывать эти ролики, потому что для меня важно делиться с вами той информацией, которая проявляется через меня. С другой стороны, я являюсь человеком и мне тоже нужен отдых. Ролики занимают у меня много времени, но не приносят дохода. И для того, чтобы баланс был соблюден, в моем случае я решил высвободить время, при помощи которого я собираюсь закрыть определенные накопившиеся задачи. Что касается клуба «Азбуки Души, где мы встречаемся раз в неделю, он будет действовать. И если вам будет не хватать ту информацию, которую вы получали через ролики, то я приглашаю вас в него. Если вам это интересно, то смотрите в описании к этому ролику, там есть вся информация, проходите, и скоро мы с вами увидимся.